Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Макс. В прошлом видео под названием «Худшие клоны Браво Старс» с «Бравлинг Энималс» набрало... Хм, неплохой результат. Я решил продолжить эту рубрику, потому что первый выпуск набрал 20 лайков. Кстати, я подготовил офигеншие интервью для худших конов. Поехали! Эх, как задолбали эти клоны, которые тупо плагиатят, тупо копируют и тупо воруют идеи. И сегодня в этом выпуске я снова нашел худший клон по Brawl Stars. Вот наш пацанный клон, называется Stardust Battle Arena Combat и еще и тестовая версия. Для начала переходим к описанию игры. Эпик! Моба сражается с друзьями. Эпичная моба сражается с друзьями. Разблокируйте! Освойте всех персонажей, чтобы проявить себя! Что? Эль! Эль! Эль! Эль, Эль-Эль! Эль! Что это такое? Добро пожаловать в битву! Звездной пыли! Звездный пыль! О, Божественный пыль! Сражайтесь в лигах! И разблокируйте режимы и героев, сражаясь с боссами смертельных банд. Хотя бы эта строка нормальная. Функции. Мобильные битвы арена Стрелка. Стрела, стрела, стрелочники повсюду. А -а -а. Хорошо, давай приступим к игре. После долгой загрузки игры, наконец-то нам придется пройти обучение. Вот наше графанистое обучение. И боже мой, что за ходьба! Анимация в этом игре просто ноль. Ну как вы видите, наш первый персонаж похож на Бо. Последнего персонажа к Пути к Славе. После обучения нам придется вести имя. Ну как всегда. Вот так я божественно вел имя. Просто класс. Да, минусов в этом игре полно. Непонятное управление, плохая графика. Вот кусты, вы видите, ваши ужасно выглядят. Очень много лагов, ведь у меня интернет хороший. И плюс в этом игре графика просто ужасная. Ну и большой минус в этом игре полно ботов. Ведь я очень легко тащил. Но я и так-то и видел, что они боты и ведут себя очень тупо. Момо. Что так стало жирной? И да, в этой игре совсем непонятные персонажи. Просто какое-то непонятное бессмыслица. Ммм, эм, эм, эм, стоп, стоп, это вашей отсылка из игры Undertale? Ну, Undertale на Nintendo Switch. Что, не похоже что ли, да? Короче говоря, мне игра не понравилась. Вот моя оценка: тройка из десяти. И да, кстати, Эй, блин. Сколько же страданий я увидел. Подпишитесь на мой канал, вставь лайк и жмите это колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем удачи и всем пока.